Алкоголь. Употребление алкоголя даже в небольших количествах замедляет процесс синтеза белка, влияет на процесс восстановления после тренировки. Спиртные напитки негативно влияют на мышечный рост и силовые показатели. Алкоголь истощает запасы гликогена в печени и, следовательно, негативно влияет на выносливость, скорость и энергию. Употреблять алкоголь или нет – решать вам. Здесь все зависит от целей. Спирт в малых дозах не окажет сильного негативного влияния на... Наши показатели, но если вы хотите достичь серьезных результатов в спорте, то даже редкое злоупотребление будет мешать. Нужно четко понимать, что вы можете загубить потенциал, нарушая режим. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!